Привет! Это Черногория, пляж Бечичи, Бечичи и Рафаиловичи это два небольших курортных поселков, 4 километров от центра Бурба. А пляж Рафаиловичи может посмотреть на нашем канале. Ссылка в описании под видео. А сейчас мы покажем пляж Бечи. Пляж Бичичи довольно обширный. Мелкая галька, немножко песочка. Состоит из нескольких пляжей, которые плавно переходят один в другой. О, это наш друг Зоран, хозяин виллы Бельмара, где мы останавливаемся постоянно, когда путешествуем по Черногории. Расположение удобное, номера классные, цена демократичная. Кого интересует комфортное проживание, ссылка в описании под видео. Пляжи в Бечече оборудованы лежаками и зонтиками. Стоимость комплекта 2 лежака и зонтик от 4 евро и выше. В зависимости от сезона, расположения пляжа и комфортности. Но есть много мест на пляжах, где можно бесплатно расположиться со своими лежаками, подстилками, матрасами, подушками, полотенцами, креслами и другими приспособлениями. Вода в море чистейшая, очень-очень редко бывают дни, когда во время и после шторма вода чуть-чуть чуть мутнее. Ход в воду удобный, не пологий и не крутой. По нашему мнению, пляж Бич один из самых комфортных пляжей в Черногории. Про остальные пляжи Черногории у нас тоже есть много коротких видео на канале. Да, также есть и видео о наших путешествиях по Хорватии. Все ссылки в описании под видео. Посмотрите их, и вы получите общее впечатление об отдыхе в Черногории и Хорватии. Перед тем, как примите решение поехать в эти страны.